Женщина ма, ты красивый очень. Я тебя пришел с праздником поздравить и цветочки подарить. Очень красивыми цветочки Я из гипса слепил, чамшуть, красками нарисовал, восьми руками подарок. Желаю тебе счастья, здоровья и секаса. С международным женским днем тебя. Но сколько можно возиться, я тебе уже целую секунду жду. Ой. Всегда мне казалось, залогом успеха высокая, гордая стать, Но маленький рост, ведь любви не помех. Но если поближе узнать, когда между нежных загадочных строчек нам стало совсем. Вдруг поняла, что его кошелечек Под мой угодил каблучок. Быть под каблучником мне очень нравится, Ну как не случится, такой красавица! Ее своею я зову малышкою. Хоть помещаюсь я у ей подмышкою. А я счастливая, и быть красавицей При же мне очень нравится. А кошка к счастью нам легко открыть двоим, Всегда мне казалось залогом успеха Наличие крупных купюр И даже в любви это все не помеха Скорее наоборот Пусть ростом не вышел, но вздором орлиным Я слева неба луну доставал Я просто счастливый влюбленный мужчина Нравится, Ну как не случится такой красавица? Как и ножки, и белые волоса И в жизни ты моей, как белый палоса А я счастливая, и быть красавицей Лук, чеснок, послушный масло, не диодевый соль. Ты их бери не обелась. Откуда у меня такие деньги? Ладно-ладно. Соль можешь не покупать. Быть подгаблучником мне очень нравится. Ну как не случится? такой красавица? Живу я счастливо с моей крошкой, хотя и варит плов, она с картошкою. А я счастливая. И быть красавицей при моем пупсике мне очень нравится. А кошка Легко открыть двоим, когда мой миленький под каблучком моим. Быть под каблучником, мне очень нравится. Ну как же случится, такой красавица. Окошко а к счастью нам легко открыть двоим, когда мой миленький под каблучком моим. Когда мой миленький под каблучком моим, когда мой сладенький под каблучком моим. Люблю, когда муж рядом. Рядом!